Двое нашли друг друга И тут уже кстати пробочка начинает формироваться Видите Вот уже бибикают Вот этот вот водитель из белой машины ругался с этой черной Черная никуда не отъезжает а, это, оказывается, не из белой. Этот вот, из белой, кажется, показал сигнал назад. Так, начинают разъезжаться. Ох, какой крутой! Минимум две машины растолкал. Ну ч, ехать-то будешь? Батюшки тут еще две машины подкатила. Раз и два. И чё, они теперь перепеть станут? Лучше, вот, значит, распроса, Советский Союз, автомобилизация. А наши дворовые дороги не рассчитаны. На струк авто. Вот и кушайте. И те, кто разваливал мощную державу.